Мир всем, друзья, это наш племенной козел, от него мы продаем козлят, вот только эти не от него, потому что казак к нам приехала беременная, все остальные белые козочки и козыки от этого козла, вот значит, это первая мамаша, она самая ранняя роженица Сейчас посмотрим, кто у нее. Мальчик, девочка. Вот это? Это девочка. Девочка. Вот тут под хвостиком раз, так. Посмотрели. Все. Ты пока рожицу покажи. Рожица. Они у нас самые старшие, самые первые. Девчинынька. Да. ухо маленькая. Серешечками. Отражается. Вот свет. А уши-то какие, как у гремлинов. Длинные уши. Так. Ну и следующий, по-моему, вот этот парнишин. Да, по-моему, кстырь-космик. Тихо-тихо, сырок. Так. Так что. Сейчас, сейчас, сейчас. Ох, они шустрые. Да, это парниша. Ладно. О. Хозяйство не обязательно давай загрузить. Это варан, которого роды принимал. Да. <реку> Жалуется что-то. Говорить, что там говорит, Гулять бит хочу. Все. А? Пойдемте гулять. А это? козел такой. Рога какие стали у него, да? Ну так биткоин растет. Гулять. <гулять> Стадо понеслось. Частично они здесь и частично там. Сначала дамы кушают с детишками. Кузлики так, такие беспардонные, что сразу же берут и съедают. Не смотрят ни на детей, ни на женщин. Хочешь не хочешь козлик. Придется огститься. Так. Козлик. Ну вот, авез у нас на no ура Да и мамаша не шибко-то своим дает. Да, Нет такого понятия. Мучения какие. Вот а остальные с той стороны. Ну сейчас беточку тоже принесут вкусняшку. От черных козочек, козочки, а от белых козлы белые редко у нас почему-то козочек рожают но я помню уже, вот сколько мы разводим кост так у нас всегда почему-то а вот черные это чаще видать разные породы О, остальные выбежали на внутренний эмоцион А он только солнышко сегодня. Думаю, что он тоже останется. То есть, он тоже останется. На самом деле нет. А, кстати, он не является попавшим вот этих вот э, козлят. Вот он попавший всех вот тех мелких. И, и они все белые. Ага, а это раз такая уже сюда пришел. Вот, что за, что за люди, да? Все, это сюда же пришел специально главное дал и смебно события все тоже пересчитали всего козлят 12 пока что из них 7 козлов и 5 козочек молоденьких маленьких вот. эти там проникают понятно и сено едят в более свободном доступе чем козы ну ладно всего доброго с